А мы сейчас будем готовить тортик. Это будет медовик. Сережа будет готовить, и я ему буду помогать, потому что у нас Сережа специалист по медовику. Он когда-то его пек, у него очень вкусно получилось. Вообще, это торт из его детства. Часто папа с мамой готовили его, поэтому он говорит, это очень простой рецепт". рецепт. Сейчас я вам скажу, по какому рецепту мы будем с вами печь. А вы пишите в комментариях, любите вы этот тортик. Всем привет, я уже в муке. У кстати, дарили У меня weekend, Я без Сегодня солнечное затмение. Многие боятся этого дня. Вообще считаю, что не стоит бояться ничего. Что тем более солнечное затмение. Да, затмение приносит естественно перемены в жизни, но перемены бояться не нужно, потому что лучше только впереди. И сегодня в этот день. Очень-очень-очень было бы неплохо что-то испечь. Поэтому, если у вас будет такая возможность, пеките хотя бы печенюшку какую-то. Ну, а мы сегодня готовим торт. Поехали! Сережа уже приготовила все ингредиенты. Я не знаю, все они или нет. Сейчас проверим. Вот рецепт. Рецептик. Так... Так, вот рецепт, по которому мы готовим. Коржи, 2 яйца, 1 стакан сахара, полторы чайные ложки сода, 2 столовые ложки меда, 2 столовые ложки сливочного масла, 3 стакана муки для крема. Молоко, яйца, сахар, мука, ванилин, сливочное масло. Но все это мы вчера купили. Начну готовить я, потому что Сережа пошел на сен, проснулся, он пытается его еще уложить, потому что рановато как-то он... Ему бы еще поспать. Два яйца, стакан сахара. Так, что там у нас еще? Полторы чайные ложки соды, мед, сливочное масло. Сливочное масло у нас твердое еще. У нас заморозки только достали. Надо было раньше достать. Ладно. И стакан муки. Все это есть. Так, сейчас будем ускорять процесс сливочным маслом. Друзья, добавляем 2 столовые ложки меда. У нас готово сливочное масло, 2 столовые ложки, тут как раз 2 столовые ложки, я его немножко растопила на плитке. Сахар, соду, мед положила, сливочное масло положила, 3 стакана муки, все, и все это смешиваем до однородного состояния и ставим на водяную баню. Так, поехали. Сейчас размешиваю то, что набросала сюда, и буду добавлять муку. Добавлю муку и на водяную баню все это поставим. Что за самодеятельность? Да. Так то ж с Яном. Ну так и что ты делаешь? Пришел к... команду. А вдруг ты косяча, я все правильно сделал, но я сейчас размешиваю все ингредиенты, всё, которые вот я добавила, так, кроме да. муки. Муку можешь там добавлять и на водяную баню. Все ингредиенты? А что ты добавила? Все, ну, что ты пришел команду. А что ты добавила? В смысле? Так надо в одиночной бане было. Так сейчас я размешаю вот. А, а масло. Масло 2 столовые ложки. Я растопила. Надо меня размягчить или а растопить. Какой капец, я вообще снимаю. Вот а, это. Дождь. Пришел. Вот-вот-вот-вот, смотрите, какой командир. И мед добавила, и два яйца, и сахар, и соду добавила. Чего ты мне не веришь? Ну, это уже не мой методик. Так, все, я больше... Ну, бери сам, на телефон. Вот такая масса. Чуть не вылила. Чуть не вылила! Так, давай, что там следующее? Ты прям расстроился, что я начал... Ничего не пропало. Давай. водяной бане делаю. Так, а муку. На водяной бане добавил? Потом. Потом. Хорошо. Видишь, ничего я не испортила. Я а? нормально тут все заколотила, замесила. С большой просто. любовью и нежностью. У -у -у. А ты прям распереживался. Я как лучше хотела. Получилось как обычно. Так, все-таки я неправильно кое-что сделала. Да, Серёжа, я Сережа только что перепроверил. Надо было не растапливать масло. Оказывается, вот эти две, чай... две столовые ложки, их Они надо было на 10. водяной бане. Да. да, Ну ладно, ничего страшного. Я не думаю, что вкус от этого как-то очень изменится. Накосячила, короче. Сразу мне отвлечься на ребенка, и все. Да. Тотки пошел не по плану. Все, началось у нас веселуха, приготовление торта с детьми. Каждый хочет... Ян так все-таки решил сегодня не спать, хотя он, наверное, там минут 20 подремал, но это очень мало. Каждый хочет смотреть свой мультик. У Яна свои интересы, потому что он еще маленький, и он любит там три кота смотреть, он просто зависает на нем целыми днями. У Марка кино он там смотрит про каких-то рыцарей, а Ренат хочет леди-баг. Это просто... Всех свои пристрастия, да? Угу. Так, И... ну, да. Это ужас какой-то. Тут будем сейчас шаманить. Хорошо, только. А соду ты добавила? Соду я добав... Это все, там пустая, выбрасывать. Ну, ничего, ничего пригодится. Да. Выброси ее. Там пусто. Вот я хотел вчера ночью готовить, но было ночью готовить, mm. когда все положили. О, идет, идет к нам кто-то. Здравствуйте. Пришло. Тебе чего? Давай. Давай. Спасибо. Тебе игрушки принес. А, теперь к маме. Зайка, кам Нет, на ручки я тебя брать не буду. Мы тут с папой такое зад... задумали, такое задумали, тебе понравится обязательно. Шортик такой смешной. Ян, еще ничего нет. только начали. Да, дайте нам эту возможность, пожалуйста, приготовить. Тут обезьяна. Ого! Угу. угу. Дальше. Дальше помешиваем, чтобы все растворилось, там же сахар, все дела. То есть, растворится, и потом добавляем половину муки из заядлого. Прям сюда, в такую горячую, сюда, да? половину. Сейчас начал делать, вспомню, что ты когда вымешиваешь, оно как горячее такое. Ну, кто тут снова шагает? Мама. Ты папе будешь помогать? Да. Не, сюда не надо залазить. О, голова, голова, ударишься, смотри. А, горячая. аккуратно. Да, да. Тебе все угодно, давай посмотрим, что там папа. Ты уже добавляешь муку, да? Да. Угу. Угу. Ян. А ну воздушный поцелуй. Пошли нам так. давай воздушный поцелуйчик сделаешь? Да. Давай давай воздушный поцелуй. Ну, вот такой стёж. Ай, мое солнышко. Да да ты специально так прям приполз на, на коленках. Также пополз. Привет. Вот у нас поцелуйчики Мы любим сейчас делать у нас период поцелуй Ой, еще Все. <соспорщик> Кто тут поет у нас? Ну пой-пой, мы тебя поаплодируем, давай. Это компотик, компот. Тебе компот нали? Сейчас тебя налью, подожди. Ну, похоже, уже до, до такого состояния доводим. Слегка горечь <мес> не угу. уже выражено пахнет медом. Сейчас, Сина, вот на второй этап. Угу. сделал Теста. горку и вливаешь тесто да. угу. смешиваем с мукой угу. в общем да однородная масса правильно ну, да, делаем такой, тесто да. и потом раскатываем да. Горячие, да, mm. все просто... Какая красота! Теперь делим на кусочки. Десять. Mm. Девять частей, 9 да? И каждая часть это, это корж, отдельный корж. Да. Все, теперь скалку и раскатываем. Приш... <смех> Пришли по подгляду. <смех> Офигеть, как тут жарко, я бы сказала. <смех> Молодец. Как приятно все это смотреть. А потом еще и кушать. Хорошо, что в доме есть шеф-повара. Я с ним утром проснулась, мне Ренат говорит. Сегодня, мама, ты в зрительном зале. Ты садишься на диванчик. Мы твои сегодня шеф-повара. Мы будем целый день готовить еду, а ты будешь отдыхать, просто Это наблюдать. Ренат, Ренат". Ренат". Да, Ренат. Сережа говорит, ну и поддала с утра. В итоге они сами приготовили сырники. Ну, я немножко с рецептом подсказала. Вот, обед, правда, с меня. Но торт. Да, но торт торт, вот Сережа готовит. Так кто говорил, что я аккуратно, что кухня не в муке, <laughs> уже все в муке. Один корж, я, ну, кстати, кухня, готов прям. уже. Один вот запекаю, второй. А, это уже третий, третий корж. Yeah. Ну, быстрый. Почему муки должно быть много, да, и ну, реально все в муке? Потому что коржи, когда раскатываешь, они прилипают. Чтобы не прилипали, нужно плотненько много а это это. Это между коржами крем все а -а -а. один готов корж ну конечно для чего мы готовим слушай очень профессионально реально Хоп хоп Мама, нет. Что? А что ты искал там? Странно. Нет, там еды нет да. странно а -а -а. Ам -ам. Давай яблочко дам да. Яблочко будешь? Да хорошо давай терочку, давай терочку На терочку яблоко потереть Да Ну тогда доставай мне терку. Тёрочку доставай и сам, пусть он сам. <решит> да, давай <решит> потрю <решит> тебе. Ты ему потрешь, Сам? Ну, давай. Хоть давай, ставь сюда, <решит> он тебя потрёт. Ставь тебе, Ренат потрёт. <решит> да. Коржи выпекаются быстро, но где-то на каждый корж по 5 минут, наверное, уходит, да? 5, ну, до 10 точно. 250 градусов мы поставили, достаточно горячо в духовке, но все очень быстро делается. Это у нас уже третий, да? Сейчас четвертый ставим. Вот это у нас так гремит, представляете? Мальчики, кусочек можно. Кусочек. Все, я на нас... Прикусил пальчик, потому что гром гремел, ребята говорят. Приступаем к приготовлению крема. А для начала я вам хочу показать. Смотрите. Вот они красавцы. Какие ровненькие, красивые получились. Все, и допекается последний. Их, кстати, получилось больше, да, чем мы планировали. Поэтому и да, крема будет больше. Два яйца, 150 драм сахара, две ложки муки, 250 грамм масла, молоко пол-литра, Ваниль, ваниль. Золотые руки. Нет. Очемелые ручки. Очемелые ручки. У нас за окном дождь пошел. Так гремело, гремело. Ну, каждый день сейчас гремит. Мы уже привыкли. Этот? Венчик. М? Венчик. Миксер. Миксер. вот здесь. Возле духовки. Окошечка пришла. Возле духовки в верхнем ящике. Ну, мне тут удобно его, я так часто им пользуюсь. Ну, так раньше уходило, реально полдня я приходил со школы, начинал печь, и пока родители приходили домой, я уже допекал там что-то, старался. То есть, часа а, приходила где-то, грубо говоря, в 12, там в час. Родители приходили, там, я не помню, 4-5, например. Ну, вот это же все время я занимался тут. А уроки когда делал? А уроки делал, когда спал на столе. Mm -hmm. вот, Минут. Крем остывает. Что мы сделали? Это классический, за... немножко. классический заварной крем. Mm. Все очень просто. Сейчас он должен полностью остыть. Потом я добавим в него масло, размягченную, mm. ванильку. И все. Мы перемазали коржи кремом. Теперь они должны пропитаться. Пропитываться, оказывается, тортик будет часов 6. Но вообще в идеале на ночь поставить, хотя я планировала, и дети планировали его съесть уже. Но Сережа нас разочаровал. Да, да. да, да. Сейчас еще вот это потру и украшу. Да, Сейчас. это будет на крошки идти, сверху покрышим и в холодильник ставим. Утро следующего дня, разрезаем тортик. Ой, какой красивый! Всем приятного аппетита, а мы пьем чай и кушаем торт. Какая красота! А вкусный такой? Ням-ням. Mm -hmm.